Зератул, ты должен забрать ключ Зелнага у Джеймса Рейнора. Мои же воины восстановят питание, как Адуна. Этот корабль будет незаменим в грядущих битвах. Да укроет тебя Тассадар своей тенью, друг мой. Так, сейчас я вернулся. Не думайте, что я там повелся на человека, который в чате пишет. <с> я пока не настолько опустился. Так, ну что, добраться до Искателя Пустоты надо. Видимо, будем управлять одним Тассадаром. Да, общем, прощения периодически периодически у меня будут склипывание катер пустоты полностью разрушен что здесь произошло зопа вот что-то зерги мы должны защитить темного прилата Этот район уже должны были очистить от зягов. Сталкеры, идите к ближайшему Нексусу и предупредите наших братьев. Я должен узнать больше. Так, понятно, досудар слив... ...сказал, типа, сдохните там. Сделайте так, чтобы это было не сильно палевно. Будьте осторожны, враги повсюду. Да я вижу, блин. Причем их правду повсюду. Холодно. Что ты предложишь? Так, они восстанавливают свои навыки приходи... или нет? я сердце тьмы. Очень медленно восстанавливают, понятно. Я голос затмения. Очень ну пойдемте разумно. все равно вперед. Чтобы перебраться, нам понадобится использовать скачок. Будь по-твой. Ради вас местья. Их нейтронные расщепители. Кого? Я таких слов не знаю. Мы, крадущиеся тени, ради возмездия. Ну, в общем-то, мы добрались до Наксиса. Хорошо. <coughs> Тамплиеры. Я не чувствую их присутствия в Хале Зератул. Как такое возможно? Вы не можете исчезнуть из Халы, не обрезав нейронные узы. Значит, случилось невозможное. Я больше не чувствую Артаниса. Вместо него в Хале лишь пустота. Сдох он, значит? Тени окружили нас уничтожителя. Артанис в смертельной опасности. Ты должен собрать армию и найти его. Мой фазовый кузнец Каракс поможет тебе активировать Нексус. Зиратул, спаси Артаниса. Спусти рядового Артаниса, ладно? Нужно построить больше пилонов. Сука. Темный прилад Зератул. Я Каракс из касты халаев Каракс, друг мой. Вы должны как можно быстрее активировать этот Нексус. Так, теперь он сам себя снабжает. Понятно. Значит, непонятно, зачем было в первой миссии, а во второй делать, чтобы Nexus, типа, тратил энергию на увеличение скорости найма. А теперь он, типа, сам это делает, да? Не знаю, то ли это прикол именно самого прохождения, то ли это прикол... А, компании, типа, ее делали постепенно, и потом решили они переделать немного систему, и уже в следующих миссиях, типа, сделали ванны сразу. Ладно, крен с ним Теперь, по крайней мере, не нужно этим заниматься Так, а, я, кстати, не могу ничего строить, кроме вратов боевых Какие-то, да, такие зданий. И мне недоступны оружие, наверное Просто великолепно, что я могу сказать как-то вообще странно. А кого я могу нанимать -то? Могу нанимать только сталкеров и зилотов. Вообще, минимализм как он есть. Ну, ладно, что. Обойдемся, значит, такими войсками. И не таким дерьмом входились. Так, сейчас главное еще построить один пилон. Впервые Не смотришь прямую минералов. трансляцию в прямом эфире. Юра. Будь тебя Юра назвать, потому что фамилия у тебя странная. Что ты предложишь? Не хватает минералов. Да, сразу хочется уйти в мультиплеер, потому что пипец как долго они тут нанимаются. Он Рабочие. Мультиплееры сразу, по-моему, 15 рабочих даются, и там уже просто... Как бы дофига их и так уже в самом начале можно и строить, и нанимать. А когда мало рабочих, когда это вообще есть, постепенно поднимают, Я... поднимают. Количество их не очень долго. Так, зачем мне кибернетическое ядро? Просто чтобы сталкеров нанимать? Ну понятно. Когда нет вопросов мне меня больше. Я голос затмения. Нужно построить больше пионов Уже построился Я здесь, среди теней Мои навыки, бригадин Так, войска занимаются я и нету часовых, да, еще? Это вот хреново, часовые мне бы тут пригодились. Что ты... Зератул, зерги готовятся напасть. Приготовься обороняться. Да я их уже жду, блин. Я здесь, среди теней. Я не знаю, короче, что это там, псевдонимы или что это. Пустота так. Холодна. Ну что, все, в принципе, собрали Жизнь войска. Давайте выдвигаться потихонечку. Пускай Мои постепенно сюда идут войска новые. Пригодятся тебе. Пустоты. С его помощью я смогу призвать Неразимов. Шли на твой зов, темный прилад. Я здесь, среди теней. Так, можно было бы еще поставить одну казарму там, даже два. Жизнь за Ай. Мои навыки пригодятся тебе. Очень разумно. Так, ну в принципе сами разберутся уже. Я здесь среди теней. Я сердце тьмы. Я снова добыча снялась. Ради возмездия. Хорошо. Очень У -у -у. разумно. Да. Так, ставим. Ой, пилоны, мои любимые пилоны. Да хоть сколько, вот, вам пилоны. Иди снова добывай потом Строить больше пилонов. Так, ну что, попробуем штурмануть? О, что, не твой... так много войск. Нужно было бы туда вызвать одного рабочего. Я, Я здесь среди теней. еще в курсе, да? Очень новая, прям 2012 года, <смех> век года 2011 -го даже по новейшая игра. Прям, только что спрыла. Так, что уничтожили, yeah. мы их не убили. Давайте шпиль ломаем. <связывая> Так, ну сейчас давайте достраиваем. А, блин, я же не могу преобразовать их, точно. Я не могу преобразовать их. Хотя во врата их превратить не получится. У меня аж улучшений нету Хорошо. Я и забыл. Да, это что Так, давайте-ка еще мне... Еще один пилон пустоты. К твоим услугам, сироту. Отлично. Больше что войск, больше придешь? пушечного мяса мне пригодится. Я сердце тьмы. Сироту, предавший Халу. Чего? Чё, долбанули что ли? Умрите. Сердце тьмы. Ой, что я сделал? Я взял врата, блин, объединил вместе свои с войсками Вон, теперь придется другую. Боже, нам... Жизнь за... Со... затмил разум этих зилотов. Должно быть здесь замешан гибрид. Нам надо сосредоточиться. Я сердце тьмы. Так, еще один улик. Ну тут, правда, уже, конечно, войск не так много, потому что у меня дофига их стало. Ой, тут ультра есть. Что тут может? Все, ультра убили. я здесь среди теней я здесь среди теней подпишет в кристалличке есть. И еще газок. И еще Похоже один. Это последний пилон пустоты. Мы вышли Мы, я. я так понимаю, мне надо еще один пилон. Ну, или не один. Как получится. Я здесь среди... Ну, если вы хотите, чтобы я играл в SK с премастером, то вот, пожалуйста, сверху Жизнь все написано, снизу есть ссылочка, заходите, кидайте, я, в принципе, с удовольствием поиграл в, в премастер. Своих же зажал сталкеров в итоге ими Силендис? Все, Силендис умерла тоже Все умерли Всем капец пришел Сироту Я Я чувствую твое присутствие Кхала Наполнена яростью Она порабощает Мой разум Артанис, держись, мы идем к тебе. Ваши жизни бессмысленны и бесполезны. Я дарую вам спасение. Опа, тихо. Поэтому сохранили рассудок. Мы должны остановить это безумие. Ну что ж, давайте и туда вперед. Нужно добраться до юного Артаниса. Опять мои любимые сталкеры, блин. Еще не слишком поздно. Эти голоса шепчут о забвении, о спасении. Эй, дайте мне дламов. Зератулу-то они не атакуют, надо было у поставить. Я, я тупанул, сейчас за это поплачусь. Да. Не отвергай единство, которое он предлагает. Идите-ка сюда. Иди сюда, я сказал, сукин сын. О, да. Опять, кат сцены. Я слышу его шепот. Борись, Автальс! Не дай я буду поводить тебя. Вечная ненависть. Он а осквернил хам. Твои нейронные узывают Сколую. тебя. Палпатит. Я приживу этот порочный цикл, и ты не помешаешь мне. Сопротивляйся, Энерги. Ё-моё, долдорима Ладно, все контейнеры с минералами, но ну, это я не смог, просто не знал, где они находятся, хер с ними. Тамплиер. Я больше не связан с Халой. Сколько нас осталось? Я спас всех, кого мог. Идем. Мы должны покинуть эту планету, пока не поздно. Покинуть? Как? Копье Адуна все еще покоится под руинами Коршакала. У него древние генераторы. Но одаренный кузнец вроде тебя сможет их активировать. Копье Адуна? Я... Честь иметь такую возможность, и мы не должны ее упускать. Да, это так, Каракс. Отправляемся в путь. Так, еще проблема. <как> <как> Наверняка есть проблема.